Записи летописей, находки археологов позволяют воссоздать сложную и оригинальную религиозную систему восточных славян. Язычество, поклонение различным божествам, являлось основным верованием восточных славян во второй половине первого тысячелетия нашей эры главным божеством восточных славян был Перун, бог молнии, грозы, войны, оружия. Сварог – бог неба, его сын Сварожич – бог огня. Род был богом плодородия. Стри – бог, богом ветра. Дождь – бог, богом солнца. Среди славян было распространено поклонение солнцу. Обожествлялись также месяц и звезды, находившиеся с солнцем в родственных отношениях. Бог Волос, Велес, считался покровителем скота. Мокаш Макош, женское божество, до сих пор остающееся неразгаданным до конца. Мокош невидимо, но об ее присутствии можно было узнать по жужжанию веретена. Ее представляли в виде женщины с длинными руками. В летописях нет никаких известий о языческих храмах, однако археологические раскопки дают некоторые представления о том, как выглядели восточнославянские языческие святилища. Они располагались на вершине холмов, или на большой поляне в лесной болотистой местности. Восточные славяне-язычники приносили в жертву идолам животных, зерно, различные подарки, совершались и человеческие жертвоприношения. Славянские языческие празднества были тесно связаны с природой, изменениями в ней. Так, в конце декабря славяне отмечали праздник Коляды. В этот день ряженные с песнями и прибаутками ходили по дворам, собирали подаяния и славили Божество. 24 июня праздновали Ивана Купалу, который был божеством изобилия земных плодов. В этот день собирали травы, которым приписывали чудодейственную силу. Купались в реке и верили, что это исцеляет от недугов жгли костры и прыгали через них, что также символизировало очищение.